с вами светлана и ольга и сегодняшнее наше видео посвящено святочным гаданиям итак начнем с предыстории что святки это у нас период 6 января с ночи 6 на 7 по 19 даже на Древней Руси девчонки, женщины, девушки и мужчины в том числе гадали именно в этот период, потому что считалось, что духи умерших ходят по земле именно в этот период. Старый год еще не закончился, и новый не начался. И было такое даже поверье, что Бог в этот период, в эти две недели открывал врата ада для того, чтобы даже грешники смогли отпраздновать святые эти праздники. Итак, начинаем. Начинать мы с вами будем с того, что... Будем очищать свое лицо и наносить золотую маску от Avon, заодно ее и протестируем от Нью, чтобы на всякий случай духи умерших и злые духи, которые ходят сейчас по земле, нас ну, испугались. может быть, в какой-то момент испугались нас, да, и в нашем доме не осталось ничего негативного. Поехали. Итак, мы очистили свое лицо, у меня же бьюти-канал, да, поэтому гадания у нас тоже будут бьюти. Спонсором сегодняшнего гадания является гель-скатка АйСеул. И сейчас мы будем наносить на лицо вот эту вот золотую масочку, дабы изгнать духов плохих из нашего дома, и гадание прошло наиболее успешно. Поехали. Готово. Мы прекрасны и готовы встретить своего суженого в вгаданиях да простит меня супруг и так девчонки еще забыли нам нужно снять все что имеет замок пояса ремни сережки цепочки кольца сняла снимай браслеты кольцо обручальное тоже в общем ничего не должно вас сковывать ничего не должно мешать а волосы мы тоже распускаем они у нас распущены мы такие красивые начинаем гадать гадание должно проводиться в полной тишине по хорошему, в тишине нам понадобится тарелка блюдце, первое гадание, да, плоское вот такая. на ней мы будем жечь бумагу лист бумаги должен быть чистым мы его сомнем сейчас подожжем, поджигать бумагу будем от свечи и смотреть на тень в темноте Сминаем бумагу в руках и поджигаем ее в руках тоже от свечи. Мы уже подготовили свечку. Кладем на тарелку. Так, она разгорается у нас. Разгорелась. Кладем на тарелку, выключаем свет и ждем, пока она прогорит. И будем смотреть на тень. Сейчас мы будем смотреть на тени. Что ты там видишь? Оля, свечка падает. Ай, горячо. Ладно, пусть так. Пусть пока так. Что ты видишь на тени? Я вижу. Какашку. Мама, я вижу. Ее надо давай. обязательно крутить и смотреть. Вот и я вижу какую-то крепость. Вот. Я тоже. Я ну, думала. типа как э, горы. Да, Ее ага. надо крутить и смотреть, что у тебя получилось. Крепость, горы, да? Да. да. Ну, вот мне кажется, горы. вот на возвышенности какая-то крепость. Угу. Короче, у тебя в этом году будет твой дом, твоя крепость. Будет Нет, крепкий. Ты, наверное, поездка будет на юг или еще куда. Нет, мне кажется, поездка все-таки у нас будет. Посмотри, вот так вот. Ну я? вот какой-то, да, вот что-то вот. И лес вроде, и стены. Да. Класс. Да. Сейчас я буду. Да. Так, теперь моя тарелочка. И что у меня там? Ой, что это? Птица. Где ты птицу видишь? Не знаю, это Блин, мне неудобно. Ой! Это птенчик. Ну, птенчик вылупится из гнезда. Какая прелесть. Я не могу крутить, Оль. Мне неудобно. А это что? Это какашка. Смотри, что это Что это? Это какая то Дерево. Как будто спилили. <сörial> угу. <сörial> Я на камеру смотрю, сейчас... Девчонки, вы понимаете, что это? Где птенчик? Выложен? Вот он, птенчик. Вылупился уже. Уточка. Вот она. Да? да? Да. Разваливается, да. правда. Хвост у нее отвалился. Потому что он, наверное, ну, у каждого своя фантазия. Кошки. Или пень. Да? Пень. Угу. Да, пень. Красота. Uh -huh. Второе гадание. Давай, Оля. Наливаем Можешь. в тарелку холодную воду и капаем туда воск. Надо, чтобы накопилось. накопилось? Угу. Нет, ну ты... Не знаю, она там много не накопится все равно, накопится. наверное. Накопится, Копится, да? Угу. Сейчас свечка чуть-чуть растопится и будем выливать его в воду. И здесь смотреть, что за фигурка у нас получится. Так, я выливаю первое. Вроде здесь накопилось. Ну, надо вместе... Я капаю хоть в одно место, нет? Без разницы. Тихо, тихо. Сейчас посмотрим, что получилось. Так, вот такая фигурка у меня получилась. Ай, блин, она горячая еще. Что это, товарищи? Похоже, как черепаха. И черепаха и... вроде. И вроде как и птица, птица тоже. Да. Вот цветух. Какой-то. Какой Или этот, как ее? Зайчик? Забыла, как птица Нет, ну не зайчик нет, точно. Э, похож на белку. Нет, ну, на, только смотри, на, на белку. А вот белка стоит, а вот он хвост. Знаете, вот он хвост. Знаете, на что Тихо. похоже? На облака, если вот так вот смотреть. Ну смотрите, на облака тогда ну-ка с другой стороны. Если посмотреть. Ну, в общем, вот так вот. Нет. Так, нет, у тебя на белку, накопилось? Думаешь? думаешь? Будем капать уже? Я думаю, нет. Нет, так, еще поля, теперь нет. твоя очередь. Я уже что-то вижу. Харе, что-то уже вырисовалось. Что это? Голова какая-то и похоже на какого? Старца. Сма смотрите, смотрите. Вот сейчас я достану. Тихо. Смотрите, вот это нос, вот это это какой там. Носы. Ну -ка. А вот это, ну, горло. Ну, да. Это Похоже, посмотреть? да? Похоже? Правильно я сказал? Похоже? Да? Что это? Похоже, мама. Я даже не пойму. Я пойму, На... На... мама. На дракона похож. Нет, вот так вот переверните, Нет. смотрите, нос. Следующее вот, наше вот... гадание, третье, будет связано с котом. Его нужно будет поставить на порог комнаты и загадать желание. Если он порог комнаты перешагнет левой ногой, то у нас будет. Если правый, то будет препятствие на вашем пути к исполнению этого желания. А, и котика мы ставим за порог, да, и начинаем звать его по им. Максик, Максик, Максик. Какая нога? Правая! Препятствия будут у меня. Максик, Максик, Максик, Максик. Иди ко мне, иди ко мне, Максик. К -к -к -к -к -к. Иди, ко, иди ко мне. Иди Сейчас ко мне подтолкну. Скорей. Иди ко мне, иди ко мне скорей. Засранец, зови. Ну, ты Эй, Зов... Максик, Максик, Максик, Максик. А какой Иди ко мне, иди ко мне скорее, иди ко мне. Левый, Левый. у тебя все будет за чипись. Yes. Ну, отходи, Макс, зови. Максик, Максик, Максик. Макс. Отходи, отходи. Дальше, отходи. Дальше, дальше. Макс. И у тебя сбудется левой ножкой. А! Максик. Максик. Максик. Максик. Максик. Максик. Максик. Максик. Какой кто видел? Ну, а маску пора отдирать. Да? А потом у нас будет четвертое гадание. Самое страшное. Слушайте, маска хорошо снимается, кстати. Не Безболезненно не вообще, Да. Вообще безболезненно, прям вот даже в один мах. Ух, да. красотки, все желания сбудутся в новом году. Ну, кстати, девчонки, Бо... эффект от маски я не вижу никакой. Я перед этим делала пилинг, да? Буду, конечно, тестить дальше, но на моем лице абсолютно никакого эффекта. Я гораздо больше эффект вижу после маски Planet с черный крой. Здесь как-то вот, ну, не знаю, девочки, что была, что не Последние была. гадания, девчонки очень страшные. Кстати, не помню, гадала я так когда-то или нет. В общем, нам для этого понадобится два зеркала. Мы будем делать коридор из зеркал и всматриваться в этот коридор, чтобы увидеть свое будущее. По бокам два... вот зеркал должны стоять свечки. Смотрите, какой у меня коридор получается. Там прям тьма кромешная такая, да? Настраивать зеркала главное правильно. Тут, кстати, зеркало Фаберлик подходит как нельзя лучше естественно, и вот второе у нас такое круглое зеркало, да, двустороннее, вот такой получается коридор. Тушите свет, Ольга, вот так. Ну и будем сидеть и смотреть до посинения. Оля очень сосредоточенно смотрит в коридор из зеркал, у меня не хватило терпения. Ну, в общем, мы не дождались результата возле зеркал, потому что, мне кажется, нужно сидеть до тех пор, пока у тебя галлюцинации реально не появится. Занятие жутко муторное, но в целом, надеюсь, вам наше видео понравилось. Если это так, обязательно ставьте лайк. Пишите в комментариях, какие святочные гадания вы практикуете. Может быть, знаете какие-то интересные гадания. Ну, а я с вами прощаюсь до следующих видео. Всем пока-пока.